Не дай упасть мне в эту суету Не улетай, тебя опять молю Я не дай проснуться, а мне без поцелуя ну, делаем хит-хоп, Просто я так глаза шуми Не исчезай, тебя опять прошу Не дай упасть мне в эту суету Пожалуй, стану молодые люди! все тебя Смотри, разглядывай. А ты нарисуем, да? это небо, и вижу эти звезды, они такие одинокие, как утро звезды. Мои глаза, я не смотрю опять, я потерялся. потерялся в них и как себя искать? Я потерялся в этих снах, в своих мечтах. Куда-то шел, ну вот опять я в простынях, они сковали ноги, я не могу дойти, хотя бы пару метров не доползти. Кто вот тут глаз? Я вижу это небо, и вижу эти звезды Они такие одинокие, какие-то слезы в твои глаза Я не смотрю опять, я потерялся в них, и как себя искать? Голову направо поверни, направо, отлично. И как бы вверх чуть-чуть подбородок, Рассказывай, рассказывай про музыку ей. А что про музыку? Ну, давай, расскажи. Вы можете как-то вот облокотиться вот локтем и так чуть поближе друг к другу. О! Наконец-то я кораблик. Туда смотри не улетай, я тебя опять молю, я тебя проснулся, объедусь, поцелуясь. Все, на паузу нажму, очки еще одену, практикуем будет. Просто глаза обычно. Пока не уехали никуда. Ну, дай что едем, приедем. Похер, мы делаем. Да. Подождет, если что, пару минут. Как ты скажешь, не сахарно. Ну, да. делаем хит-хофф. Просто я так глаза ощути. Вот а так нормально. Опять прошу, не, не дай упасть, упасть мне в эту суету, не улетай. Тебя опять больнуя, да не дай проснуться, мне без поцелуя. Не исчезай, тебя опять прошу, не дай упасть мне в эту суету, не улетай.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 Пошли. Давай несколько шагов вперед. Вс, просто пройди. Я скажу, пошли. Давай, давай, давай, давай. И теперь атаку, вот вот, да мимо давай давай давай почитай что-нибудь эти звезды они такие одинокие какие-то звезды твои глаза я не смотрю опять я потерялся в мире, и как себя искать шаг вперед лежать небо звезды они такие одинокие какие-то звезды твои глаза я не смотрю опять, я потерялся в них И как себя искать? Я потерялся в этих снах, в своих мечтах Куда ты шел, но вот опять я в пустынях да Они скопали ноги, я не могу дойти Хотя бы пару метров, не доползти Скажи, куда? Куда летела ты, как на больных глазах Оставила следы, тебя опять молю Я не дай проснуться, мне без поцелуя Не исчезай, тебя опять прошу Не дай упасть мне в эту суету Не улетай, тебя опять молю Я не дай проснуться, мне без поцелуя Oh, cool. mm. You feel the impact, you break it open Хотел взять я на сеть. Какой ну, Пожалуйста, молодые люди. Да. Вестер, вот, вот. с тебя належаю. Как зовут у тебя? Я. Клин. Как у тебя? Назад вернись. Посмотри, глянь одну еще какую-нибудь. Типа ты увидел, тебе понравилось. пошли так. Идем, идем, идем идем идем смотри разглядывай по я вижу это небо и вижу эти звезды, они такие одинокие какие-то слезы твои глаза. Я в смотрю опять, я потерялся в них И как себя искать? Я потерялся в этих снах, в своих мечтах Куда-то шел, ну вот опять я в пустынях Они сковали ноги, я не могу дойти Хотя бы пару метров мне доползти Не исчезай, тебя опять прошу Не дай власть мне в эту суету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 И вижу эти звезды, они такие одинокие, какие-то слезы твои глаза Я не смотрю опять. Я потерялся в них, и как тебя искать? Я потерялся в этих снах, в своих мечтах, куда-то шел. Ну вот опять о простынях они совали ноги. Я не могу дойти. Хотя бы пару метров мне доползти. Скажи, куда? Куда летел ты, как на больных глазах Оставила следы, оставила очень Воспоминания те, как будто это мой самый страшный день Нет... Вот это классно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 Идем за руку вместе, наверное, чат и месть, что ты моя невеста. А может это да, делаем, делаем. встану во сне, где нету злобы, нет войны плохих вестей. А делаем, делаем. Среди многоэтажек, они и такие и... серые, я просыпаюсь дважды. Рядом нет тебя, мы словно манекены. Воспасы и сизаны, игрушки Прям. для системы. Мы смотрим друг на друга по разные дворы, а взгляд ложится поверх суеты. И ты опять одна, и я опять один Скажи куда, наш улетает мир И пусть мне плюнут в лицо, кто скажет, что сейчас не солнечно а и не тепло Не улетай, тебе опять молю Я не дай проснуться, мне без поцелуя Не исчезай, тебе опять прошу Не дай упасть мне в эту суету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 Скажи, куда, куда летел ты, как на больных глазах Оставила следы, оставила чернила Давай, давай, давай Молодец давай. Как будто это мой самый страшный день Нет самый лучший. пусть без тебя Ведь ты живешь мечта, как Молодец. та весна Не исчезай, тебя опять прошу Не дай упасть мне в эту свою трубу. Не улетай, тебя опять молю я, не дай проснуться, мне без поцелуя. Нички, тебя опять прошу, не дай упасть мне в эту суету. Не улетай, тебя опять молю я, не дай проснуться, мне без поцелуя. Ты прямо смотри, а потом вот эти вещи белые. Понял меня, Да.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 И вижу эти звезды, они, они такие одинокие Какие-то звезды Мои глаза, Я мне смотрю опять, я потерялся, потерялся в них И как, как себя искать? Я потерялся в этих снах, в своих мечтах Куда-то куда шел, куда ну вот опять я в простынях Они сковали ноги, я, я не могу дойти Хотя бы пару метров не доползти Скажи, куда? Куда летел ты, как на больных <связать> глазах, оставила следы, оставила чернила воспоминаний тень, как будто это мой самый страшный день. Нет самый лучший пусть и без тебя, Ведь <связать> ты, ты живешь в мечтах, мечта, <связать> как та весна Не чесай. Тебя опять прошу, <связать> не прорывайсь мне в эту суету. Не улетай.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 На поезд. Никто? Да. да никто так тут что? как прям Да. Голову направо, поверни направо. Отлично. И как бы вверх чуть-чуть подбородок ходить. Жить. Рассказывай, рассказывай про музыку ей А что, про музыку? Ну, расскажи И sure. смотри на него. Еще поверни голову. Да рука тут ни при чем. А руку не видит. Нет, конечно. Ань, справа повернись вот так вот, да. Вот тут. вот видно? Вот. Да. Не бойся, я не клею. хорошо бы смелся на шее. Поехали. Че не едем-то? мы повеселим кузду как-нибудь бы это как, как нибудь по это сбоку ты хочешь прямо взять я вижу вот сбоку это делаю не но ну я могу вот так вот сделать вообще люди будут нет ты прям вплоть а я хотел чтобы профиль было я вот ей говорю а у, мне, у меня там стена за вашей спиной ну ладно давай давай стену видно да не очень Делала. а? Нет, так сидеть не... А, нет, так просто будет, ну как, вот девушка сидит, как бы. Вот руки как-то вместе к подбородку, это лучше. А и, и смотри и вниз. Вниз? Да. как-то вот облокотиться вот локтем и так чуть поближе друг к другу. О, наконец-то, корабль вот я кораблик рассыл.